И снова здесь, что нам осталось, только есть да спать. Но и в тюрьме бывает благодать. Драконы вправду, кто залил водой, Но прикачаться можно и рисовой мукой. Угу может удержать страну, готовую пойти ко дну? В моей семье такая сила, ведь горе, которая нас вплотило. Теснение, труд и нужда, покой в произвела. А человек, такая глупость, толкать судьбу на эту грубость. Как конь и мест мы все читаем, а смысла слов не понимаем. А значит, не хотим понять, приходится нас мусевать. Раз все замолчали, когда камни его запиют, или вы не знали, что за Господом последний суд, чтобы вы понимали, кто тут пущен в оборот, мы покажем без цензуры вечно Новый Старый Год. О том, кто со Христом, все вещи спотыкаются, как будто бы с Христом пройти не получается. Доверился бы он, не хочется, а нравится. Ведь лучше вороньем, чем пугалом представиться. Посевом не взойдем, земля боится плуга, потечь на огневым до следующего круга. Так думает слепой под проливным дождем, мы пса побережем под скользкой местовой. Поэт должен умереть, чтобы родиться. Так будет каждым, кто и впредь придется учиться. Жить по словам, внимательно читая строчки и по слогам, произнося люблю до точки. На коленке, пишется не пленки, между делом парнем неумелым. Это высший суд портаппаратом власти, мудр, что глуп, это вам как здрасте. Жизнь, что принимается, пища прибивается, детям тем все нравится, будто вот только взрослые пугаются, от чего боятся. Смелости набраться, Не переживая, Он научит как сражаться, Живите с избытком, Арбуз на поле диком. Магия для тех, Кто научился доверять и всех, Чистая зыза, Страх тормоза, На в руках у Бога, Любит он, А мы с строго, От неспокойного растут, От скоми добра и зла В грохотящей макрутке, Я не ко всем, А только тем, Кто крест подняли, Они достойны тишины а остальные лучше бы не вставали.